Всем привет, меня зовут Макс Прайм, и мне многие спрашивают, как же начать инвестировать. Сегодня я вам расскажу все по полочкам. Первым делом, если вы живете в селе, а я сейчас временно живу, поэтому у вас точно есть деньги, вам можно доложить. Даже если вы в городе живет, живете, точнее, вы как-то можете их заработать. А потом уже, когда вы заработаете, будете откладывать деньги, например, у вас там 100 гривен заработанных, то в принципе этого достаточно, вроде бы я помню, что приватбанк дает супер эксклюзивную новость депозит о 2 гривнах, это просто так ложить и все. Но если вы хотите что поинтереснее, например, покупка криптовалюты, то смотрите ролик до конца, 100 гривен покупка криптовалюты хватает, но мало заработок будет. Но в принципе Просто попробовать. Но скажу вам честно, вы много не заработаете. Вы будете больше большинство сожалеть. Поэтому можно делать по-другому. Я вот вложил первую сумму 1000 гривен, потом вторую тысячу, уже 2000 и всего 60 долларов вроде бы. Как, на да? 30 долларов как-то получается 1000 гривен. И, в общем-то, купил долю, купил акции, которые рекомендуют. Больше у меня есть деньги. Я узнал, что сейчас криптовалюта выросла. Мне нужно сейчас, точно вот прям сейчас, когда криптовалюта какая-то выросла, мне нужно задуматься, стоит ли мне ее продавать. Я там купил еще долгую акцию, криптовалюту. Там акции вроде бы нету. Поэтому нужно другое приложение скачать для того, чтобы я там инвестировал с Украины. Вот. Есть предложение, только дело в том, что нужен доллары. А сейчас война идет, поэтому нельзя смешивать доллары и гривны военное время. Ох, это будет тяжело заработать. Но если у вас есть тысяча гривен, поздравляю, капельку вы сможете заработать на депозите криптовалюте. Такое тоже есть или же тысячи гривен на депозитах в бринах. Где выгодно? Где выгодно открывать депозит? Ну, хотя бы, чтобы они хранились там у вас, когда вы купили по дешевке крип криптовалюту. Потом, через полгода, у вас уже накопилось пару копеек криптовалютных, и криптовалют криптовалюта выросла, допустим. И вы ее просто отключаете, там есть такая функция. Сразу берете, продаете и все, вы зарабатываете. В общем-то, в этом ролике я вам рассказал. Всем удачи, всем пока слева, справа, слева, внизу, справа, внизу есть такие подсказочки. Зам нажимайте, смотрите на ролики. Пока.